с вами Галина Курченко. Те, кто заходил на мой сайт «Бухгалтерские услуги», то знают, что ко мне можно обратиться за услугой вашей бухгалтерского учета вашей компании или ИП, а также за услугой по обучению, ведению бухгалтерского учета в вашей информационной базе. Также ко мне можно обратиться за услугами проведения аудита вашей компании. Аудит может происходить удаленно, и могу провести аудит вашей информационной базы. Итак, тема данного урока – как правильно разнести снятие денежных средств с расчетного счета компании. Открываю банковские выписки, нахожу какое-то последнее снятие денежных средств. У меня уже все проведено, я вам просто буду рассказывать это поэтапно. Сразу вот ищу, где было снятие. Ну вот, например, было снятие, снятие денежных средств. Вот здесь, здесь справа идет название вида операции. Можно сейчас попробовать будет отсортировать колонку. Выделяем, посмотри, я просто еще хочу посмотреть, где еще было снятие денежных средств, чтобы показать вам несколько операций. Выделяем именно ту колонку, которую собираемся сортировать. Правой кнопкой мыши и здесь чуть ниже выбираем «Найти вид операции снятия наличных». Нашли. И давайте посмотрим. Начнем с конца. Последнее снятие наличных было 10 предположим, ноября. Смотрим проводки. Как видим, что проводок, это у нас выгрузилось из банка клиента, и проводок такие документы не образуют. Давайте посмотрим предыдущие. Проводок нет и не будет. Потому что все проводки по снятию денежных средств вы должны производить в кассе. Итак, начнем, рассмотрим две последние суммы. Выплата заработной платы и снятие по договору займа. То есть, как, вы только, как вам только выгружаются из банка эти суммы, вы сразу начинаете работать с кассой тем же днем. Значит, идем в кассу в 10 11 Банк, касса. Кассовые документы. Опускаюсь ниже. И компания у меня... Я не вижу этой суммы. Почему? А потому что у меня в одной информационной базе несколько юридических лиц. Не забывайте переключать юрлицы между собой, если у вас тоже такая же ситуация, и переключаемся на ту компанию, по которой мы только что смотрели эти выписки. Теперь видим эти 200 тысяч. Я их уже провела. Значит, что мы делаем в кассе? В кассе, если у нас было снятие с расчетного счета, то в кассе первым делом мы делаем приходный ордер. Создаем приходный ордер. Если это было здесь вид операции, выбираем получение наличных в банке, если щелкнуть по вот этой черной стрелочке, то здесь много-много операций. Ну, не так много, но вот сколько есть. И выбираем здесь получение наличных в банке. Выбрали. Соответственно, ставим дату. Дата у нас строго по выписке. Если 10 числа в выписке вы увидели такую сумму, значит 10 ноября... Эту сумму. Проставляем сумму по выписке. И дальше, вот в реквизитах печатной формы, обязательно что-нибудь заполните. Здесь еще можно, ну, основание, так и пишем, получение наличных в банке. И здесь можно приложение. Там бывает квитанции из банка. Выписки вы можете увидеть, что операция номер такая-то. Вот сюда можно это еще прописать. Закрываем. И после этого, так как деньги снимались под какие-то цели, как правило, деньги снимаются на несколько целей. Первая и основная цель – это на выплату заработной платы. Вторая цель – это подотчет на покупку разных хозяйственных материалов, расходных материалов и так далее. И третья цель – это тоже стандартная цель на выдачу займа. Вот в данном случае снималась под выдачу займа, и мы сразу делаем расходник, пишем выдачу займа работнику. Вот у нас в данном случае работнику, если у вас не работнику, а какому-то стороннему контрагенту, то тогда мы здесь через показать все выбираем более подходящий вариант выдачи займа контрагенту. И создаем какое-то юрлицо, если это, скажем, юрлицу займ выдавался. В данном случае работнику. Соответственно, если работнику выбираем сотрудника. Если юрлицу здесь в получателе проваливаемся отсюда, справочник-контрагента, и заводим какое-то юрлицо, которому выдавался займ. Здесь далее печатаем сумму и далее тут реквизиты печатной формы для того, чтобы расходник распечатать если работнику здесь из справочника сотрудники подтягивается паспорт работника, и здесь обязательно делаем в печатном виде договор займа. Договор займа нужно делать обязательно. Сейчас банки уже просто так не выдают деньги, нужно им приносить в банк, ну, может быть, сейчас не во всех банках, но наш банк точно это запросил, им нужно видеть договор займа, основание, почему снимаются деньги. Так что договор займа делайте, он вам нужен будет. И потом по этому договору вы будете возвращать назад деньги. То есть вам сотрудник будет возвращать. Естественно, договор подписывается с сотрудником или с организацией, которая, которая получает от вас займ. Договор займа можно скачать на моем сайте Аудитбухкурс 1 sru Ссылка на сайт будет в описании под видео в разделе Бланки и Советы. Но лучше быстрее найти договор займа будет через боковую колоночку. Опускаете здесь ниже. И здесь будут бланки и договора. Заходите в рубрику договора. У меня есть два бланка договора займа на сайте процентами и без процентов. И здесь находите нужный договор. Сейчас попробую сразу найти. Опускаемся ниже, так как я эти договора уже достаточно давно заливала на сайт. Вот здесь вот на этой странице их не видно. Тогда вы нажимаете предыдущие записи. Запись это достаточно старая. И в предыдущих записях сейчас мы обязательно увидим эти два договора. Еще раз опускаемся ниже. Договор займа с процентами. Вот только что видела. Договор займа с процентами. И еще должен быть договор займа без процентов. Значит, еще откатываемся еще на одну страницу назад. Договор займа с процентами. Вот он. И еще раз предыдущие записи. И уже на вот, и вот уже на третьей странице мы видим договор без процентного займа. Здесь вы заходите сюда на эту запись. Запись открывается. Здесь сначала идет внешний вид этого договора. И далее внизу, когда сам договор заканчивается, опускаетесь ниже, у меня сегодня что-то интернет так подвисает. И вот здесь вот под стрелочкой нажимаете на договор займа и видим, уже происходит его скачивание. Договор будет в архивном формате zip. Прежде чем им пользоваться, сначала распакуйте его. Давайте рассмотрим предыдущую операцию, еще одну, когда выдавалась заработная плата. 2 ноября было снятие наличных денежных средств на выплату заработной платы за октябрь. Вот эту сумму, которую снимает, ну, там, я не знаю, кто у вас там ездит, банк снимает, может и бухгалтер сам снимать, может и директор, или коммерческие директоры, это не важно, кто снимает, но в любом случае вот эту сумму, которую нужно снять на, зар на заработную плату, видите, она даже с копейками, потому что там кто-то ходил в отпуск, это вы, как бухгалтер, должны сказать, если вы не сами ее едете за этими деньгами, а у вас едет другой человек, вы должны посчитать, сказать, какая сумма должна сниматься в данном месяце на выплату заработной платы и, соответственно, подготовить в программе ведомость на выплату заработной платы. Значит, деньги сняты, теперь идем в кассу и проводим эти деньги. Первое, что делается приходник этим днем, что такая-то сумма получена в кассу. Соответственно, когда вы делаете уже в кассе приходник, вот у вас и появляются проводки, так как выписки проводок не было. Выписка не дает проводок на снятие и поступления наличных денежных средств в кассы или из кассы. Проводка есть, и далее вы создаете расходный ордер. Раз это выплата зарплаты, вы выбираете выплата заработной платы по ведомостям, если у вас несколько человек, или же если вот, ну бывает так, например, человек идет в отпуск, и вы выбираете у вас может быть это один человек ну как правило лучше выбирайте выплаты заработной платы по ведомостям даже если у вас и есть один человек вы все равно на него создаете ведомость это наверное более правильно будет и здесь по опять же такому черному треугольничку проваливаетесь показать все и вы находите ту ведомость которую вы уже заранее подготовили перед тем как деньги были сняты вот была подготовленная ведомость на соответствующую сумму от 1 ноября. 1 ноября я ее подготовила, 2 ноября деньги сняли. Я их таким образом разнесла. Что касается сдачи наличных. Сдача наличных происходит, как правило, когда есть торговая выручка, есть в компании розничная торговля, стоит кассовый аппарат, и происходит сдача наличных. Со сдачей наличных даже еще проще – в тот день, когда вы производите, у нас просто в компании этого нет, в тот день, когда вы производите сдачу наличных, вы просто делаете, создаете в кассе расходный кассовый ордер и пишете сумму наличных. И фамилию в расходном ордере того человека, который у вас повезет наличный в банк. В общем-то, вот и все. И потом на следующий день в выписке банка у вас обязательно отразится эта сумма, которую вы внесли, на расчетный счет, ну, естественно, в банке никаких проводок не будет. Все проводки создаются в кассе. Благодарю вас за внимание. На этом все. Если урок был интересный и полезный для вас, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока!